Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Сегодня видео-отзыв и обзор на книгу «Гайдзин на службе Митсубиси» автор Найал Умуртак. Пожалуйста, помогайте распространять это видео, делитесь им в социальных сетях, оставляйте ссылки, отправляйте это по WhatsApp. Я вам буду за это очень благодарен, выпуская новые видео. Перед тем, как я начну этот обзор, хочу затронуть немного истории и моей биографии. В нулевых годах я очень сильно увлекался всем, что связано с Японией, в том числе и учил японский язык. Два года учил с преподавателем и еще до этого времени три или четыре года самостоятельно. И в конце 2011 года я сдал экзамен Нихонгонорю Кёшкен, пятый уровень. Я вам могу сейчас этот аттестат показать. Выглядит он вот таким вот образом. И к нему прилагается дополнительный документ, называется отчет о Палах. Так называемый СКО-репорт. Где, где написано, сколько я получил баллов за каждый из уровней экзаменов. В 2014 году я подавал документы в Министерство образования и науки Японии для получения гранта на проведение научных исследований, так называемый грант Монбу Гакусё, сокращенно МЭКСТ. И я прошел... С этими документами, оформив эти документы, меня пригласили в японское посольство для сдачи экзаменов по иностранным языкам, по английскому и по японскому. Которые я завалил. Я не смог сдать эти экзамены. Хотя мне нужно было сдать по требованиям японского министерства, нужно было сдать только хорошо, на проходной балл сдать только английский язык. Поскольку я подавался на техническую специальность исследования в области экструзионного оборудования и пищевых производств. Но, к сожалению, моего уровня английского языка оказалось недостаточным, чтобы сдать этот экзамен. В 2014 году, также в августе, я совершил двухнедельную поездку в Японию. Отчет, о которой вы можете посмотреть, я оставлю ниже ссылку на плейлист, а также на некоторые особо понравившиеся мне видео, которые я записал. Одно из них это видео о трамвае в Хиросиме и о проездном пасму. Я его положу вот здесь. Вы сможете его посмотреть, нажав на эту ссылку. На эту поездку я копил довольно долго, порядка 5 или 6 лет потихоньку откладывая с зарплаты немного денег. И все, откладывая, откладывая эту поездку. Но в начале, в конце весны 2014 года один умный человек посоветовал мне все-таки съездить именно в 2014 году в Японию. Мы помним, что случилось в 2014 году, что это, этот совет, этого умного человек оказался правильным, что осенью, сразу после возвращения, моего возвращения из Японии, доллар начал расти, иена, как привязанная к доллару, тоже начала расти. И, соответственно, если бы я не поехал в 2014 году, то вряд ли эта поездка бы состоялась бы до сих пор. Это коротко так, о моем увлечении Японией, перейти, перейти к обзору книги еще хочу затронуть такую тему, как когда мы нам очень что-то нравится, например, как мне нравилась Япония, но она нравилась мне издали, то есть по фильмам, по музыке, по каким-то телепередачам или каким-то обзорным видео, когда кто-то снимает видео, о Японии, показывая только парадную часть. Как в том анекдоте, не стоит путать туризм и вид на жительство. И я искал какие-то еще дополнительные информации, чтобы мне как-то больше погрузиться в эту страну, не уезжая туда. Я планировал уехать на два года учить японский язык. Какое-то время. И как э, узнать больше о стране, найти какие-то книги или видеоролики людей, которые там жили, таких, как, так, так, таких же иностранцев, как и я, и посмотреть на Японию их глазами. И когда я прочитал книгу э, Найла Муртага, у меня сложилось такое. Э, в голове впечатление, что вот это вот обожание Японии, скажем так, желание туда уехать, это больше от незнания. От незнания того, что, какие процессы там происходят. Какие, от, какое отношение к иностранцам со стороны японцев. Известные статистики, что Япония это очень однородная в расовом отношении страна, то есть иностранцев там 1 или 1,5% это максимум. И поэтому уезжать в Японию и жить там, работать вместе с японцами, это нужно быть, скажем так, очень терпеливым человеком. И переходим к обзору книги Найал Муртак «Гайди на службе в Митсубисе». Японское чудо, как он пишет в своей книге, основано всего лишь на нескольких столпах. Первое – это то, что японцы работают по 10-12 часов в день. То есть они могут уходить на работу в, допустим, в 6 утра, когда еще темно, а возвращаться домой в, допустим, в 9 вечера, когда уже темно. И э, это не считается зазорным. В Японии даже есть такое понятие, как хороший, это смерть от э, переработки, когда человек настолько э, устает на работе, что он, его организм, организм отказывает, и он умирает. Но при этом тут же на его место, как, как только его хоронят этого человека, сразу на его место берут э, какого-то другого человека. Или из того же отдела э, переводят, или находят какого-то стажера, если он работал, допустим, этот человек на, на низовой позиции. То есть это получается такой э, бесконечный конвейер э, людей. Как, когда одни уходят, другие приходят и так далее. Но при этом э, в Японии не принято часто менять работу и практикуется пожизненный, по... и практикуется пожизненный найм. То есть, э, если я прихожу работать в какую-то корпорацию, например, э, в Митсубисе, то э, рассматривается, что э, предполагается, что я там буду работать э, до самой пенсии. Но пенсия, опять же, в кавычках, потому что в Японии как... нет такого пенсионного обеспечения, как пока есть еще у нас. Я говорю пока, потому что неизвестно, что будет через 5 или 10 лет. Может быть, у нас э, пенсию оставят только для госслужащих и, допустим, работников железных дорог и военных. И вот этот человек, который приходит на службу в какую-либо компанию в Японии, э, если он подумает а, о том, чтобы сменить работу или перейти, допустим, к конкуренту, а конкурентами Mitsubishi это, допустим, Toshiba или Hitachi или какая-то другая компания, или Toyota, то, соответственно, его будут считать и в компании Mitsubishi предателем, и в компании, а, в которой он при, пришел, тоже будут относиться с настороженностью. Потому что если человек поменял работу, по мнению японцев, то значит с ним что-то не так значит если он не смог ужиться на предыдущем месте работы то он не сможет ужиться и на новом месте работы такая такая особенность японского характера и японского менталитета и довольно много слов я уже сказал о книге и о даже даже не, не, не подойдя к тому какие мои впечатления от этой книги я очень рад, что я э, прочитал э, эту книгу, и м, в голове, как, как, как, как бы это сказать, сложился пазл, когда м, не хватало, как будто не хватало как, как, какой-то детальки для того, чтобы э, принять какое-то обоснованное решение. Стоит уезжать, не стоит уезжать. Я знаю... Человека, который уехал учить японский язык в 2011 году, он уехал на два года. Он очень хотел этого. Мы общались с 2007, познакомились на, на, опять же, на почве увлечения Японией, И он тогда учился на первом, заканчивал первый курс исторического факультета, местного университета. На каждой нашей встрече, а также при общении там, в ACQ, допустим, он постоянно говорил, что я хочу уехать, я хочу уехать. И он как-то убедил родителей, чтобы они проспонсировали его поездку в Японию. Он э, уехал. И через два года, меньше, чем через два года, то есть он начал учиться где-то в начале июля 2011 года, а уже где-то в апреле... В конце апреля-начале мая 13 -го года я уже его, его встретил в нашем городе. Я у него спросил, что такое, почему ты не остался, а он говорит, что это очень сложно, и я как бы... В общем, как я понял из его настроения, он разочаровался. А он планировал уехать в Японию, поступить там в университет, найти там себе жену и так далее. То есть у него были большие планы. Но съездив на два года... Он сдал японский на второй уровень. И, то есть это практически свободное владение языком. И вот этот второй уровень, он позволяет э, работать в, уже в японских компаниях. То есть уже претендовать на место, допустим, на самую нижнюю позицию в японских компаниях. И, и поступать в университеты. Он вернулся и он планировал уезжать в Питер работать. Но я у него не спрашивал, насколько он, скажем так, свяжет свою жизнь дальше с Японией. То есть он будет работать в какой-то импортно-экспортной компании или будет заниматься переводами с японского ну и так далее. То есть я не вдавался в такие подробности, я видел, что человек очень расстроен. Намного, то есть вот этот вот большой, большой зазор между его, между его чувствами до отъезда и его чувствами после возвращения, это было, скажем так, если... До отъезда это можно было по десятибальной шкале оценить как где-то восемь с половиной девять баллов обожания. То если 5 это серединка, то есть нейтральное отношение, то он вернулся у него. Я мог оценить его, скажем так, восприятие Японии как на два с половиной три балла. Где-то в этом районе, может быть даже ниже. То есть насколько он побыв там, насколько он изменил свое отношение. И когда уже я прочитал вот эту... Когда я съездил в Японию, я увидел, что отношения... А я ездил, как сказать, дикарем, ну как это, без, без агентства. То есть я был самостоятельным туристом, я самостоятельно заказывал гостиницы на букинге, я самостоятельно оплачивал... Я, я, я, я только визу делал через турагентство, приложив брони гостиниц и авиабилетов. Потому что... Ну, довольно-таки тяжело самостоятельно через посольство сделать визу было в, в те годы. Они мне помогали. И через турагентство я приобретал же проездной GR Pass на железной дороге. И когда я уже съездил, я увидел бомжей, которые спят на улице, раздетые, которые спят под, под, под, под мостами. Потом я увидел вот этих сарариманов, которые идут на, на работу в начале... 7 утра? Нет, даже не так. Около 6 утра я выезжал тогда. В тот день я ехал на Фудзи. И я вышел из гостиницы где-то без 26 утра. И я видел, как э, работники в костюмах человек 30 шли к э, метро в, в районе Уэна. И потом, когда я уже вернулся вечером, э, из с Фудзи я приехал. Уже было темно. Я видел... Я, приш, я, я приехал в гостиницу уже около 11 вечера. Я видел, как эти люди идут обратно ну, уже потрепанные, уже с запахом алкоголя, галстук на бикре и так далее. То есть они уже такие уставшие, идут домой. Это, это, это, это опять же на, на, на, на, на, навело меня на мысль э, о том, что-то здесь не так. То есть вот это парадная сторона Японии, которая нам показывается в фильмах, которая показывается на сказать, рекламных туристических видео, это совсем же не, это не то же самое, что жить там. И я начал задавать себе вопрос, а почему? Что не хватает? Что я еще не знаю? Где, где мой пробел в знаниях в той картине, в которой я себе построил? Что, что, что в этом не так? И уже, получается, в 2014 году я съездил в Японию, а эту книгу я купил, не знаю, в 2016-2017, вот примерно в эти годы. Но эта книга навела на очень хорошую мысль, на правильные, скажем так, на для, меня, для меня правильные рассуждения и помогла выстроить процесс мышления по поводу Японии увидите всю подноготную, всю подноготную японских корпораций, что нельзя, допустим, такие, казалось бы, для нас, тех, кто живет в России, очень странные правила, хотя кое-где они уже начинают появляться. Например, правило, что служащий японской корпорации при поступлении на работу сдает своему Непосредственному начальнику он сдает план своего движения с работы домой и обратно. Каким транспортом он пользуется, сколько времени он проводит в транспорте, каким образом он добирается до, допустим, если у него дом далеко от метро, каким образом он добирается до метро, на велосипеде, на такси, на, на автобусе. И этот план, он, этот работник согласовывает со своим менеджером. И если менеджеру что-то не нравится, то этот менеджер вносит изменения в план. И потом этот работник ездит обязательном порядке только по этому утвержденному плану. Он не может менять произвольно э, свой маршрут. Если его, допустим, застукали за тем, что он изменил свой маршрут, то этот работник э, приносит извинения, он обязан принести извинения и э, пообещать, клятвенно заверить, что такого больше не повторится. Сейчас у нас, давайте сразу в сравнении с Россией, сейчас такая система введена в школах, когда э, ребенок, поступая в первый класс, он э, сдает, вместе, вместе с родителями, они сдают, рисуют схему, как ребенок движется из э, дома в школу и сдает это, эту схему учителю. Второй момент работы в японских корпорациях – это человек обязан пользоваться в дома только той техникой, которую производит корпорация. При этом существуют комиссии, которые ходят по домам, а в японских корпорациях ну, практически э, все работники, всем работникам снимается служебная квартира за счет корпорации. Либо каким-то образом происходит компенсация какой-то части аренды из специального фонда. Соответственно, вот эта комиссия, которая э, ходит э, по домам, она проверяет, какая техника установлена в доме у служащего корпорации. Если и разрешается, разрешается взять э, технику чужой корпорации только в том случае, если корпорация, в которой работает сотрудник, не производит э, такой бытовой техники. Ну, например, если э, корпорация не производит микроволновки, то э, может сотрудник купить микроволновку и поставить микроволновку другой корпорации, но только той корпорации, которая утверждена в внутреннем регламенте корпорации, в которой работает работник. Вот так. То есть все очень жестко, все очень э, по-военному. Третий момент. Это полная унификация э, тех костюмов, в которых ходят работники. Если человек поступает на нижнюю должность, то он Обязан приобрести тот же самый костюм, тот же самый марки, того же самого цвета из того же самого материала, в котором ходит э, сотрудники его ранга. Вот здесь хорошо сейчас есть возможность обсудить, какие ранги есть в корпорации Mitsubishi. Я когда читал, я себе сделал э, вот такие вот, вот, вот, вот такую пометку, вот такую карточку, э, чтобы не запутаться, кто кому подчиняется. Когда Найл Муртаг пришел в корпорацию Митсубиси, то он стал Муруто-ти. Муруто – это японское, скажем так, сокращение от фамилии Муртаг. Потому что они не могут произносить подряд несколько гласных. Поэтому они, когда встречаются две гласных, они заменяют вот этот слог на слог с буквой У. То есть Муртаг станет Мурута. А Г, вот это последняя, они ее редуцируют. То есть не произносят. И вот он был Мруто Ти. Мруто Ти это самый нижний э, член команды. То есть Ти от Team Команда. И э, вот этих э, в отделе, вот этих, э, те которые Ти, их большинство. Но я здесь не говорю, еще есть еще более ни, ни, низший класс э, сотрудников. Это офис леди. Но это скорее обслуживающий персонал, чем а, работники, чем сотрудники, которые работают над решением а, задач корпорации. Офис леди – это те, кто м, приносит чай, кофе, а, допустим, обеспечивает а, офис а, канцелярскими принадлежностями и так далее. Они считаются за низший сорт в корпорации. Далее. Его, он, он, он очень быстро начал расти. Но Скорее всего, я это связываю с тем, не помню, говорил ли автор в книге о причинах роста, я это связываю, скорее всего, с тем, что он был достаточно компетентным сотрудником и работоспособным сотрудником, с соблюдал внутренние требования корпорации, не спорил с коллегами, не спорил с начальством и так далее. То есть был таким средним работником усердным и так далее и через некоторое время его делают повышают и дают ему в подчинении двух или трех человек то есть как получается он был ти над ним был си то есть си это как бы младший менеджер он стал муруто си он работает дальше в корпорации и через какое-то время он, ему предлагают подать документы на повышение чтобы он стал не C, а KS. S это следующая ступень, ну, например, это средний менеджер. Был младший менеджер, у которого в подчинении три э, человека, вот этих T, Тиму. а он становится средним менеджером KS, э, KS, у которого в подчинении несколько менеджеров младших, то есть, которые имеют приставку C, а у этих младших менеджеров в подчинении члены команды T. И он работает какое-то время в этой позиции, и ему его начальник, который был в должности GR, то есть GR это руководитель группы, но в группе может быть по-разному людей, может быть от 4 до 15 человек. Очень большая иерархия, то есть я когда читал, я вначале запутался, кто кому подчиняется, поэтому сделал себе вот такую схему. И э, сверялся с ней, когда читал. И кроме этого, есть, такие, э, есть еще менеджеры с приставкой «М». Я не очень понял, в, какой, в каком месте они э, находятся по отношению к перечисленным. И когда э, Найлу, э, автору книги, предлагают э, написать еще раз анкету на повышение, он удивляется. Он спрашивает, он тогда занимал должность «КС», и он спрашивает у своего начальника, то есть у сотрудника с приставкой «GR». Он спрашивает, а стоит мне вообще писать? Он говорит, да, стоит, но особо ни на что не рассчитывай. И он пишет эту анкету, этот «GR» проверяет эту анкету и отправляет ее в отдел, где занимаются повышениями. Через некоторое время его вызывают на комитет, что-то похожее, ну, скорее всего, для меня это, наверное, самое, самое, самое, которое я могу с чем-то сравнить, это Assessment Center. Про Assessment Center я рассказал в видео, можете посмотреть вот по ссылке здесь. Я ездил на Assessment Center компании Mars, и, и вот он, этот автор книги, он проходит вот такой, что-то похожее на Assessment Center, когда его спрашивают, когда собираются уровни, чтобы его сделать руководителем группы, то приглашают и тех, кто T, и те, кто C, и те, кто KS, как он в настоящий момент, и также был представитель B. B это менеджер департамента, то есть это еще более высокая должность, чем GART самый высокий самый высокий чин, который описывается в книге, это с приставкой H. Но, как я понимаю, из поскольку японцы как благоговеют перед американцами и стараются у них перенять что-то, то, скорее всего, H это сокращение от head, то есть глава. Вот этот вот H, он приехал, его звали Камон в книге Камон H. Он приехал из э, главного офиса компании Mitsubishi. Это ну, как, как для меня, я, я, я, я для себя переводил на понятный мне э, язык. Это, скорее всего, ну, как, как я понял, это, скорее всего, может быть, вице-президент, либо кто-то близкий к этой должности. И вот этот э, h head глава он э, появляется в книге, может быть, два или три раза. Один раз в карикатурном изображении, что собирается какое-то совещание по вопросам, ну, обсуждают какой-то проект и присутствует H на этом заседании. И показывается так, такое карикатурное, немного преувеличенное автором, ну, может быть не преувеличенное, но изображение, что когда он начинает говорить, ведущий, вед, ведущий собрание говорит сейчас, будет говорить «Камон H. И э, автор описывает, вот сейчас четыре э, секретарши взяли ручки перьевые и будут внимательно записывать идеи Камон Эйча. Начинают говорить Камон Эйч, пустота. То есть его речи пустота. То есть какая-то мотивация, какая-то недалекая перспектива. И э, то есть понятно, что э, ничего не сказал. То есть во многих словах э, не сказать ничего. Вот так, а, так, такое впечатление дает о, о вот этом, age, о, вот этому главе, дает автор книги. Следующая особенность работы в корпорациях это каждый работник обязан после завершения основного рабочего дня, ну, который обычно заканчивается или в 17.00, или в 18.00, но ну, зависит от э, подразделения и корпорации. И э, он обязан оставаться еще минимум на полчаса дополнительного времени э, как бы за свой счет который не оплачивается. Уходить раньше, а особенно уходить раньше, чем э, твой начальник, это считается неправильным. То есть все сидят и ждут, пока более вышестоящий э, глава уйдет с работы. Только тогда более ниже, глава, может, более ниже стоящий работник, даже если он является допустим, младшим менеджером или менеджером, как я выше рассказывал, то он уже может уйти с работы. Далее, и про увольнение. Я уже выше говорил об этом, что увольнения не приветствуются. И что для японских корпораций, наверное, намного более выгодное, это мое мнение, не мнение автора книги, это мое мнение, намного более выгодно, наверное, чтобы человек умер от хорошей или, допустим, бросился под поезд где-нибудь в метро или, на, или на, на, на, на рельсе Синкансена. Это для корпорации более выгодно, чем увольнение работника. И при увольнении работника обязательно нужно несколько раз в своем письме. На увольнение подчеркнуть, опять же разными словами, с использованием кейго, это уважительно японский, подчеркнуть, что компания и сотрудники компании, коллеги, подчиненные не имеют никаких отношений к тому, что человек уходит из компании. Что ни коллеги, ни компания ни никаким образом не повлияли на принятие решения об уходе, что это личное решение работника. Таким образом, они отгораживаются от, скажем так, того, чтобы увидеть те проблемы, которые есть в корпорации. И перекладывают эти проблемы на конкретных работников. Вот так. То есть это такой, так, такая сборная солянка, то, что я э, хотел сказать о Японии, о этой книге, о том, о своем пути в Японию и как я отказался от того, чтобы туда переезжать и жить там. Довольно получилось огромное видео, как я считаю Ну, какая книга, какие воспоминания, такое видео, я, я, я так считаю И если вы хотите получать уведомления о новых видео То подписывайтесь, ставьте колокольчик Следующее видео обязательно последует через какое-то время И вы получите уведомление. Также вот здесь я положу плашку на одно из предыдущих видео с обзором книг всего вам доброго и до новых встреч.